Думаю. Позвольте спросить, о чем? А, о том, как открою новые места. Как попаду в приключения. <свят> ну, конечно, попадете, мисс. У вас дух исследователь. Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tage Inkorpareд. На связи с вами ваш Альберт Вескер. Ну это Tom раз Разве Том 47-й эпизод. Финал уже прошел. 98% изучить грамотно. Тебя и мы продолжаем. Продолжаем изучать, собирать. вообще раскрывать этот бонусный набор, который у нас тут открылись по ходу выполнения доп. заданий, быстренько их сразу все давайте куда так так цеплячие бомбы серая тениска дает серую тениску Орлиное зрение когда инстинкт выживания включен, враги и животные просвечиваются сквозь препятствия Это будет. так у нас было бабах но в общем у нас есть все необходимое для счастья жизнь и смерть набор Живем лишь а, раз. Почему на фоне медведя Лару идут. Дедский медведь. Не дает продолжить игру в случае смерти. <святые> Кошмар. Святая защита. Дает броню святая защита. Ну, большеголовы у нас были. Маневр уклонений, быстрое исцеление. Ну, в общем, много чего веселого. Надо, мы сейчас откроем быстренько. Ну, пусть будет. А знаю, это, я, это скажу, для сетевых игр, так понимаю. Большеголовый лар <смех> <смех> У Азартный игрок При осмотре тел противников Они могут взорваться А, типа минер, да? Рапит, время замедлен... Время замедляется Возле сраженных стрелами врагов То есть, если я их сразил, подошел Я остановлюсь матрицей, да? Глубокие карманы Серая майка. Классика. Сейчас это тут все откроем и отправимся по кровь Крофт. Но я просто реально любопытно, что вот это сдают хотя бы. Хепри. Враги объяты пламенем, но не уязвимы к урону от него. Это уже какое-то издевательство больше. Ответный огонь. После успешного удара в ближнем бою враг может возгореться. То есть у него пукан возгорится, Ясно. Но опять же, это наборы. Дикая природа. Технически я могу это все уже как бы взять. Даже вот этот платиновый набор у нас есть какой-то возможность. Бриллиантовый набор. Ну, до бриллиантового я не могу. Ладно, не будем это ради. Пусть, коп, пусть копится. А там посмотрим. Отправляемся в имение Крофт. Ну, кстати, есть экспедиции. Стоп, подождите. Подождите, подождите, подождите. подождите. Экспедиция Выберите режим Уровень игры для игры, чтобы открывать дополнительный уровень продвигаться по сюжету Битва за очки А, это вот А Это вот здесь Это все применяется Ясно, ясно, это в экспедициях но в экспедиции мы навряд ссунемся, как бы это не особо интересный формат. А вот имение Крофт мне интересно. Новая игра Родственные Узы, новая экспедиция Кошмар Лары. Смотрите, у нас есть два варианта. Имение Крофт, новая игра, Родственные Узы. Давайте, наверное, с нее начнем. А, начать сюжет Родственные Узы от, в имении Крофт. Вы можете играть в ростные узы, не и, если гарнитура виртуальной реальности HTP или Oculus Rift только для DX11. Подключены к вашему ПК. У меня нет VR, поэтому будем играть без нее. Наполнительное испытание в мини для любителей боевых действий. Сражайтесь в залах. Имение, собирая оружие, боеприпасы, и останьтесь живыми. Кошмар лара. Я так полагаю, кошмар... У нас получается два дополнительных испытания. Ладно. Хорошо. Rise of Tomb Raider Blood Tears. Хорошо. Кстати, это отличная заставка за одну, мне нравится. Окончательное уведомление. Ларе Крофт, текущему владельцу имущества. Настоящий документ является окончательным уведомлением о лишении вас права собственности на имение Крофт. Вы должны незамедлительно освободить указанное поместье и передать его Атласу де Марней, распорядителю имущества. Лара. Мне жаль, что ты меня вынудила, но так тому и быть. Как тебе известно, твои родители назначили меня распорядителем имущества на случай их отсутствия, поскольку твоя мать пропала без вести, а ее смерти формально не было заявлено. А учитывая обстоятельства смерти твоего отца, неудивительно, что он так и не составил завещание на подобный случай. К сожалению, у тебя нет прав на поместье. Я готов обсудить ежемесячную выплату тебе скромного пособия из твоего доверительного фонда, но только если ты покинешь поместье до конца этой недели. Лара, давай договоримся по-хорошему. Твоя мать бы меня поддержала. С уважением, Атлас. Где-то в имении должно быть завещание. Или хоть что-то, что может пролить свет на мамину судьбу. Папин сейф. Во-первых... Лара Крофт, дочь Ричарда. Крофт, мать ваша! Она прямая наследница этого и поместья! Кстати, поместье очень хорошая. Вы посмотрите, как грамотно все сделано. Мне очень нравится. Это что у нас? Наконец-то я представила Ричарда семье. Все прошло так, как я и предполагала. Ледяная учтивость матери, полное безразличие отца. Едва скрываемое презрение Атласа. Разумеется, они недовольны. С их точки зрения лорд Крофт – это человек, который украл их любимую доченьку и расторг ее давно условленную помолвку. Хотя я все равно не собиралась выходить за этого омерзительного графа Фарингдена. Казалось бы, им стоит порадоваться, что за мной ухаживает истинный рыцарь королевства, но нет. В их глазах это просто Ричард Крофт. Тот, кто собственноручно разрушил когда-то великое семейство. Но ничего уже не поделаешь. Я смотрела, как Ричард реагирует на их завуалированные оскорбления и неуважение с достоинством и спокойствием. Я понимала, что он делал все это для меня. Похоже, я в него влюблена. Мама ужасно расстроится. Но я не в силах жить той жизнью, что она мне уготовила. И время, проведенное с Ричардом, только укрепила меня в этом решении. Ну? Но... Как же тяжело э... должно быть маме пойти против воли всей семьи. Но я рада, что она отважилась. А я рад, что у тебя такой шикарный офис и кабинет. Нет, реально очень красиво все сделано. Мне прям реально нравится. Красота настоящая. О, О это вращается? Корона с моего дня рождения? Как же я ей гордилась. Это мой почерк. А я неплохо писала. Ну, не знаю, в принципе нормально. Так, а это что у нас? Я вот это хотел посмотреть. Папа хотел, чтобы я пошла в Оксфорд, но я выбрала университетский колледж Лондона. Да, похож на настоящий. Рот. Как-то предложил подделать диплом, чтобы было что показать папе. Стоп, подожди, это фальшивый диплом у тебя? Не сторонник фальшивый диплом. Учиться надо. Так, а тут что у нас? Это нечто невообразимое. Я познакомился кое с кем сегодня вечером. Совсем неожиданно. Хотя, наверное... Стоило этого ожидать. Я был так поглощен работой, так увлечен своими последними открытиями, что просто не замечал ничего вокруг. А мы сидели в библиотеке за одним столом. Ее зовут Амелия. И, очевидно, она занималась рядом со мной. История, искусств. Подумать только. Молодые, я рассказал ей кое-что о своем исследовании, что было прометчиво. Но я хотел увидеть, как она отреагирует. И она меня не разочаровала. Наша бурная дискуссия была подобна быстрой партии в шахматы. Один ход за другим. В какой-то момент библиотекарю пришлось даже нас утихомиривать, словно детей. Чувствую себя таким глупцом, что не заметил ее раньше. У нее блестящий ум, и она подвергла моей идее сомнению. Такого раньше не случалось. По правде говоря, я не знаю, испытывает ли она сейчас такое же оживление, как и я, но смею надеяться, что наша беседа была интересна для нас обоих. Впервые за долгое время я думаю о чем-то помимо работы. Надеюсь, завтра она вернется, и мы продолжим дискуссию. Влюбился герой! Мои родители были отличной командой. Они с самого начала соперничали. Да, с самого начала. Хм. нужна комбинация. Поищу в папиных бумагах. Может, в библиотеке? Кстати, этот Атлас, он, скорее всего, родственник, который э -э хочет помешать Ларе заладить... В общем, вот все хотят захапать. Ларе, я тебе помогу. Мы поможем Ларе. Разобьем наиски эпизодов по 30 минут. ты Думаю, будет нормально. Так, понемножку будем все изучать, собирать. Я помогу Ларе вернуть ее собственность. Лара, эксперт по этой категории, уже проходил через ад в свое время. Папина ну, карта забытых городов Северной Сирии. Сирия! Ну зачем ты это опять сказала? Он даже не подозревал, что почти нашел гробницу пророка. Спокойно, вот сейчас бокал раздавлю. <клес> Пальцы хватало еще мне этого. Ой. Так, что тут у нас? О. Папина книга мифов о бессмертии. Может мне пригодится? Подожди, это он сам написал? Это его издание? О. А зачем он, собственно, делал пометки, не понимаю. Логика. Так, здесь открыто, здесь открыто. О. Это папа и Анна вместе. Никогда не любила платье. Ну, у этого хоть цвет интересный. Да, бирюзовая волна, очень красиво. А я, кстати, у тебя очень красивый Лара здесь. Забавно, впервые увидели авторы что-то кровь но ну, нормальные. Это, наверное, мой дедушка Бенджамин. Бенджамин Крофт. Красивый бюст. Возьмем. Вот это мне нравится. Вот этот вот классический дух. Вот это мне нравится. О, тут что у нас? Это карта нашей первой с папой экспедиции. На ней отмечен коридор для прислуги, ведущий в библиотеку. Ага. В общем, по ней нам надо идти, и найдем там выход есть винный магазин кто знал кошмар дожили дверь в библиотеку заперта поищу другой путь стоп попробую пройти через старый коридор для прислуги пока не будем сначала все изучаем давай привет пап я тут думала о маме хотелось бы узнать о ней побольше как вы познакомились? Какой она была? Уинстон мне сказал, она была талантливой художницей. В запертом западном крыле есть ее картины? Ну и... Мне просто надо знать... Она любила меня, пап? Она когда-нибудь это говорила? Наверное, я веду себя глупо. Но, может, ты расскажешь мне о ней побольше, когда я вернусь из школы? Ну, здесь я сейчас объясню, Роберт, почему в формате письма. Дело в том, что... В большинстве своем богат, богатей отправляли своих детей в школы-интернаты. То есть Лара какое-то время была там, потом она возвращалась, а писал это в ребятцу. То есть это логично, это логично. Это все корректно, все правильно. Так что не удивляйтесь, почему это сама не спросила его. Тут все отапливается? Лара, кошмар. А тут что у нас? Лара. я ознакомился с заключением психотерапевта. Должен сказать, я был удивлен, что ты, оказывается, здорова. Все же сомневаюсь, что ты так легко отказалась от своих неразумных заявлений. В самом деле, где это ты пропадала последние недели? Как выяснил мой секретарь, 20 числа ты заказала авиабилет в Турцию. Про экскурсии можешь рассказывать таможенникам. Я знаю, ты что-то задумала. И будь я проклят, если позволю тебе снова транжирить средства Крофтов на блаш, уже погубившую мою сестру. Тебе еще не поздно добровольно отказаться от претензий на поместье. В противном случае я найду способ лишить тебя наследства. С уважением, Атлас. Дядюшка. Не переживай, Лара. Мы этого Атласа оставим даже без хуя меж ног. Все заберем. Ахуй мы ж. О, приветствую, Сэр Ланселот. Не бойтесь. В этот раз ваш меч мне не потребуется. Это отсылка. А Угадайте, на что, какую игру, а? Пишем в комментариях. Это отсылка была, кстати, если что. Кто играл много в Лару тот поймет. Большой зал. В детстве я обожала тут играть. Пожалуй, отсюда и начну ремонт. Да. Это точно. Тем более, это главный холл. Фигурка Феникса? Ну, конечно. Папа же искал бессмертие. А Феникс восстает из пепла. Перерождается. Он перерождается, но он смерть. Он помирает, потом уже перерождается. Это логика. Мы должны приз... признать, очень красиво все сделано. Прекрасное поместье. Лично я в восторге. Я реально в восторге. Я игру сохраню. Знаете почему? Я хочу воссоздать поместье Вот это У меня есть моя работа по миссии классической Лары Кофт», Но вот это Восстановлению точно подлежит Это вещь Анны Но ведь почти все ее пожитки Хранятся в доме для гостей Что она тут делала? Ну бросила, оставила Кто-то решил пошутить Можешь Ричард подарил никуда А тут что у нас? Снаряжение отсутствует. Требуется универсальный ключ. Ясно, запомню. А, Подождите, а у меня нету... А, Лара, да! ты же знаешь, что тебе нельзя в западное крыло. Прости, я просто хотела посмотреть. Мы это уже обсуждали. Там мамина комната? Послушай, доченька, просто не ходить туда. Папа никогда не пускал меня в западное крыло. Заперто. Нужно найти ключ. Прежде найти ключ. Да, нам нужен мастер ключ. Но сперва Что вы делаете здесь на полу? Мисс Лан. Смотрю на компас. Думаю. Позвольте спросить. О чем? А, Уинстон. О том, как открою новые места. Как попаду в приключения. ха ну, конечно, попадете, мисс. У вас дух исследователя. Но не спешите взрослеть. И ничего не скажешь о Уинстоне. Он тебе как... Он в те отца заменил в других играх. На прошлой неделе пришло приглашение по почте. И Ричарду я еще не сказала. Он улетел в Тибет, а я скоро последую за ним. Отсылка. Я же так ему и не сообщила, что отправила свою работу. Я даже и не думала, что ее примут. Но музейные гастроли я пропустить не могу. Мне придется оставить Англию на год. Отправлюсь в Нью-Йорк, потом в поездку по штатам. Господи, я в восторге уже от того, что написала эти слова. Когда мы с Ричардом поженились, я готовилась к тому, что рисование останется простым развлечением. Но именно Ричард и стал возражать. Он подарил мне возможность работать в собственной студии. Наверное, без его поддержки я бы до сих пор рисовала только скучные пейзажи. А теперь я никак не могу избавиться от ощущения, что уехать сейчас будет равнозначно предательству. Да, он посмеется над этим, станет настаивать, чтобы я приняла приглашение, но сердце его будет разбито, я знаю он никогда не просил меня принести в жертву ничего из того что наполняет мою жизнь я все равно это делаю впрочем пусть и тысячи маленьких способов и на протяжении всей нашей жизни но он никогда об этом не просил разговоры подождут я поеду к нему в тибет не стану омрачать его открытие я буду с ним в миг его торжества я уверена он ответит мне тем же ну да, когда ты будешь показывать свои картины. При условии, что в альтернативной версии ты не окажешься у греподовой Кто смотрел э, Лару Raider э, Legend и Tomb Raider тот поймет. Знаешь, прохождение с... плейлисты, ссылочки тоже будут в описании. буду закреплять все подряд. Вот, что у нас? Лара. С тех пор, как ты вернулась из экспедиции на Яматай, меня все больше и больше беспокоит твое сумасбродное поведение. Могу ли я сказать, что ты перенесла какую-то психологическую травму и твое поведение своеобразный призыв к помощи. Знаешь же, что я тебя услышал. Мы с Анной пришли к выводу, что тебе следует обследоваться у специалиста. Я позволил себе обратиться для этой цели к своему высококвалифицированному коллеге. Вероятно, скоро ты получишь подробности по почте. Особо подчеркиваю, Лара, что это очень важно. Мой долг, как распорядитель имущества, передать поместье в надежные руки. Извини за прямоту, но ты ведешь себя, как твой отец, в худшие дни его жизни. В тот период он чуть было сам не лишился поместья. Я бы очень не хотел, чтобы ты повторила его ошибки. Прошу тебя принять предлагаемую мной помощь. С уважением, твой дядя. At least за... Я его не видел ни разу, я уже хочу задушить по двум его греб... По трем его гребном письмам. Мяская зараза, явная. Хотя память и да в упадке, честно говоря. Реально, оно... Оно реально в упадке. Привет, а Иона. Прости, что не связалась с тобой раньше. Я решила провести кое-какие исследования в имении. В общем, много чего произошло, и мне нужно время обдумать, что же делать дальше. Этот старый дом переполнен воспоминаниями и тайнами. Дядя Атлас так долго не позволял мне сюда приехать, что я даже не уверена, хочу ли оставить имение себе. Но после случившегося есть шанс, что я пойму, наконец, что оно для меня значит и стоит ли за него бороться. Как вернусь в Лондон, дам тебе знать, как пошли дела. Это твоя собственность, ты обязан за него бороться. Крысь глотки. убивать каждого. Не забыть бы его в следующей экспедиции. Фонарик. Это на так полагаю, да, вот так вот. Хорошо. Полезная штука. Фонарь включен до снаряжения. Фонарь включится автоматически. Страшно. Неплохо, проверим. Так, а это что у нас? Очередной папин артефакт, дарующий бессмертие. Кажется, рот купил его где-то в Греции. Но по факту это амулет. А, да, амулет у Я это хотел сказать у Робоса. Хотя, фарма... Хотя по... правильно, правильно, ребят. Должна была быть только одна голова змеи. Но это, видимо, сделали для симметрии. Но по факту должна быть одна. Потому что у Рабороса это сам пожирающий себя змей. А тут две змеи, я друг друга. Так. Что у нас здесь еще есть? Изучаем все, а там потом посмотрим. Ну, нам нужен мастер-ключ, а он находится в каком-нибудь прислуге. Я прекрасно все это знаю, ребят. Мы сейчас пока просто вот здесь походим. Это дело посмотрим, подкрываем. О. А вы кто у нас сбыть? Не знаю, кто это. Надо бы на досуге подучить наше генеалогическое древо. Вот это правильно. Надо знать свою. А хотя бы подпись бы сделали, реально бы... Я подписал бы себе буфер. Я бы лично подписал бы. Это было бы картины какие красивые реально вот видите не зря все изучили а если бы темно было бы нет конечно нас бы сюда потом бы направили бы по логике бы вещей я так понимаю Но так хотя у нас теперь все есть все необходимое там да, у нас мастер ключ нужен мне вот очень нравится как э, лара трогает все вот Сделать. Кстати, если сравнить с первыми играми Лары и вот эту, здесь сразу видно, что вот это поместье более реалистично. Хотя классическое поместье Лары, даже вот если вспомнить фильмы с Анджелиной Джоли, выглядит. О, подожди. Что? Если вспомнить фильмы с Анджелиной Джоли, они были тоже неплохие. А, это... Завалил все углы А еще говорит Лара плохая хозяйка Лара плохая хозяйка Я распорядитель Ну да, да, ну, да, распорядитель гребаный Тоже мне распорядитель Ничего распорядиться не может нормально Так, вот это выключи, а то сгорит все Хотя с другой стороны это отапливает О, Артефакты из долины Нила Мои любимые Папа заинтересовался мифами о бессмертии После экспедиции в Египет Это Анх, если что А Я сначала говорю, а потом считаю Что это за название Ребят, ко мне не подняйтесь Я... Я просто реально сначала так делаю Кстати, знаете, что самое забавное Что, ребят о... Лар знает это поместье лучше, чем этот Асмадеюс. А -а -а. О, здрасте. Амелия, мать в курсе, что ты разорвала помолвку с графом Фарингдоном. Она сходит с ума от беспокойства, но пока контролирует ситуацию. Насколько всем известно, ты просто колеблешься, не более того. Но как только твоя интрижка с лордом Крофтом станет достоянием общественности, будет поздно. Наша фамилия будет замарана так же, как и фамилия твоего любовника. Амилия, разве ты не видишь, что ведешь себя эгоистично? Подумай о семье, прошу тебя. Ты... Кто поговорил? Ней. И все, что ты делаешь, отражается на всех нас. Я скоро приеду в Лондон. Не предпринимая необдуманных решений, пока мы не поговорим. Кто а ты вообще? Кто такой? Ты всего лишь ее отец и все, знаешь, свое жалкое бесто в этой жизни. Демордей! Демордей! Фарингтоны! Как вы сдались? Влюбилась, жидилась, лаваркофта родила, радуйся. У тебя дочка, самая популярная девушка в мире. Вдучка, вдучка. Я не удивлюсь, если вы потом на Лару доплевали. Гроботый, свето... Гребаные, гроботый, денью. Пиццы недоделанные. Как хорошо, что здесь у нас... Вот не сразу за фонарем сходил. Демордей, демордей! Тоже мне там нашлись. Дом разваливается на глазах. Может все-таки отдать его дяде? Нет, нет, нет, нет, нет. Здесь еще можно все отремонтировать под лотарь, где-то эпоксидку применить, чтобы там, все будет нормально. Говорят, лучший способ проверить отношения отправиться в совместное путешествие. Я бы сказал, что мы с Амелией блестяще прошли эту проверку. В самом mm -hmm. деле, последние несколько месяцев в Египте были просто превосходны. Амелия и Рот держались, как старые однокашники по университету. Не раз бывало, что они вдвоем засиживались с вечера до глубокой ночи за выпивкой и игрой в карты. Несмотря на ее строгое воспитание, Амелия быстрее меня привыкла к бурной жизни. Она так легко находит взаимопонимание с местными, обезоруживая их своим участливым отношением. Благодаря ей я сделал довольно-таки неожиданный прорыв в исследовании. Она уговорила торговца древностями в старом городе продать мне великолепный и весьма необычный тибетский свиток. Насколько я могу судить, в нем содержится описание какого-то обряда для обретения бессмертия. Похоже, мне пора сделать следующий шаг касательно Амелии. Собственно говоря, не думаю, что смогу еще ждать». Завтра же я попрошу ее руки Под ярким египетским солнцем Среди песка и развалин Это так романтично Я, конечно, противник официальных браков Но черт, Ричард, ты романтик Прям как я Ой, как я упрямую Неудивительно, привык... что он попросил ее выйти за него сразу Как только об этом подумал Еще закрыто Мастер ключи не хватает. Ладно, идете искать Мастер ключ. Что еще у нас здесь есть? В радиусе поражения, в радиусе обнаружения. Пробки хоть ключи. Хочешь? Ну ладно. Это уже до резидент попахивает. О, тут что-то еще у нас есть. Амелия, я знаю, в последние годы у нас с тобой были определенные разногласия. Я старался непредвзято смотреть на твои отношения с Ричардом, но я не могу тебе позволить отправиться в эту безумную экспедицию, не высказав свое мнение. Ты говоришь, что гипотезы Ричарда разумны. Ты говоришь, что, возможно, он действительно наткнулся на некую легендарную, доселе неизвестную истину. Но я не вижу никаких оснований для таких утверждений. И хотя в прошлом твоего слова могло быть достаточно, я не могу позволить тебе пустить на ветер то, что осталось от твоего имени и репутации, а также репутации твоей семьи, если уж на то пошло. Ради какой-то нелепой затеи. Я намерен пойти к инвесторам Ричарда и рассказать им, на что он собирается потратить их деньги, но сперва решил дать тебе шанс самой положить всему этому конец. Прошу тебя, откажись от поездки в Тибет. Если не ради меня, то хотя бы ради Лары. Ой, как уже заговорила! Да теперь не покрывай мою фамилию, то да теперь ради Лары, да гробанный вы бесполезный кусок родственного дерьма! Вот серьезно, вот я не завидую Ларри Крот вот с такими вот родственниками. Хотя у всех такие, к сожалению, А на сегодня мы закончим таким шикарным жутким видом. Что ж, ребят, с вами был Альберт Вескер, глава Амбрала ТЭЧИ. Всем до скорой встречи. И не будьте родственниками Лары Крофт, будьте самой Ларри Крофт, и добите всех в грябаном сар... грабанным... океане крови! Поджающихся на Алба! Ладно! Что это я негативлю? Извиняюсь. Просто лично накипело, потому что я понимаю, Лару. Она сейчас в такой ситуации, в которой я был несколько лет назад. Ой, вспоминаю прямо все эти суды гробады. Все отбил. Все отбил. Все мое. Поэтому Ларе, я помогу. Мы поможем, Лара Крофт. С вами профессионал. Ну а что ж, Лескер, Амралтай Чинг. Лара Крофт, разу том Спасение. Поместье Крофт от грибанных жатых родственников. Увидимся в следующем эпизоде! Удачи! Oh,